Ай-хе, like Думаю, из моего прошлого ролика вы вынесли очень много полезного для вашего комфорта ЗПГ Что же, я решил удвоить полезность для вас и попросил своих друзей скинуть их рабочие места Для того, чтобы вы подглядели интересные темы и прикольчики из их рабочих мест Ну что ж, погнали Первое рабочее место у нас от моего хорошего друга Джея Фойса. Он профессионально занимается озвучкой и поэтому у него такое крутое звуковое оборудование и Если вы профессионально занимаетесь озвучкой, то обязательно купите такой экран с акустическим поролоном Он защитит от эха, а не как я, закрывайтесь подушками Дальше тут мы видим топовую пробковую доску, на которую у него то, что его вдохновляет. Я думаю, что у каждого должен быть такой уголок, как у меня стеллаж, например. И все же я считаю, что магнитная доска лучше. А так, желаю всем такое же красивое и вдохновляющее место. Ну а мы переходим к следующему рабочему месту. Этот стол мы могу отнести к одному из самых красивых. Он выполнен в красно черной тематике, из-за этого очень интересный. Также мы видим, как человек ответственно относится к порядку на столе. Вон даже наушники на топовые подставочки висят. Единственное, что можно отметить, это отсутствие второго монитора, и коврик такого типа любит цепляться за вашу руку и раздражает ее. Поэтому никому не рекомендую покупать такого вида ковер. А так мы видим топовый кабель менеджмент, да и такое сочетание цветов в целом очень красивое. Блин, в принципе, очень удобное место. Вы сами можете почерпнуть что-то отсюда полезное. Далее у нас идет скорее не топовое рабочее место, а скорее крутые обои. Раньше кому-то выглядит примерно так. Да, красиво в определенной степени также интересно, э, но без и какой-то изюминки. А теперь, когда она расклеила мангу клинок рассекающий демонов. А, кстати, годное аниме, рекомендую глянуть. И расклеила его на стену, комната тут же преобразилась. Поэтому, если вы фанат аниме или манги, сделайте так же. Думаю, вам это понравится. Здесь видео неплохой сетап, но плохой стол. Автор хочет поменять его на другой и правильно хочет. Также можно поменять клавиатуру. Но отсюда можно вынести, что два монитора это топ. Мне, наверное, уже не хватает двух мониторов, я хочу купить третий о чем я говорил, два монитора это вверх удобства, а это рабочее место, здесь мы видим неплохой микрофон на сверху, и что самое главное, топовый кабель менеджмент мне до него только учиться и учиться, и вы только посмотрите на эту клавиатуру, на этот коврик, на мышку, а пк, а микрофон, только дот на мониторе все портит, ну шепс, е... Ё хэштег швеб сбрось доту это местного хорошего друга и рабочее место а не игровое а он работает в сфере 3d моделирования вы видите эти топовые обои которые давляют плюс сток уюту и красоте на этом компе так что, когда у вас будет два или три монитора обязательно поставьте сочетающиеся обои я например хочу чтобы слева и справа были обои портал а по центру мы обои шугар Мне кажется, получится очень топово здесь мы видим неплохой микро и моник с графическим планшетом также видим здесь крутой стол но ужасную периферию она офисная из-за этого не очень хорошая главное что мы отсюда можем вынести это то что если если вы покупаете нормальный микрофон, то обязательно покупайте к нему хороший кронштейн. Не нужно самый дорогой, как у меня, а вот такой за рублей 700 отлично подойдет. Это очень удобно, ничего не перегораживает ваш монитор. А мы идем дальше. Здесь не очень удобно расположение монитора и клавиатуры, да и сам стол не сказать, что хорошие. Однако, если брать все лишнее, то можно будет без проблем получить много места для рук, а конкретно для локтей. А это очень удобно, особенно если ты высокий. Тут очень грамотное использование пространства, а именно подоконника. Во-первых, это полочка для монитора, которая его поднимает как у меня, а во-вторых, это разгрузка для глаз. Сзади всегда светло либо от солнца, либо от уличных ламп, и можно в любой момент посмотреть вдаль, что очень сильно разгружает ваши глаза, Также это просто смотрится круто. Ну конечно, моник оставляет желать лучшего. А, я только сейчас понял, там есть место для трёх мониторов. Я даже себе этого позволить не могу, блин, как это круто В общем, очень крутое место Это место моего друга-музыканта Folk Studio Как вы можете видеть, оно очень крутое Как минимум, оно максимально правдиво Передает все наши рабочие места, когда они не на фотосессии А именно тут показывается творческий беспорядок И не обмануть вас, все абсолютно так же Но если серьезно, это очень функциональное рабочее место Не считая стола, Вы, он устарел Как вариант выкрутить нижнюю полку Будет больше места для ног Кстати, годовый хак сохраняйте Ну а в идеале сделайте или купить новый стол А вот полочки сбоку просто топ, очень удобно Мне, наверное, этого не хватает что же, на этом рабочем месте мы видим весьма неплохие гаджеты, великолепный стол, но не очень хороший капель Думаю, человеку стоит подумать еще насчет капель-менеджмента, и тогда его стол будет просто прекрасен. Что же, посмотрите на следующее рабочее место, оно просто прекрасное. Единственное, что могу сказать, не стоит наушники и на монитор ставить. а то немного пачкается, в общем, не особо хорошо. Но а так посмотрите на этот коврик, на гаджет, на мониторы, на кронштейн с микрофоном. Это просто прекрасное место. Единственное, что стоит сказать, это плохой стол. А в основном это великолепное место. Что же, если тебе понравилось видео, то пожалуйста, подпишись на канал. Ты мне очень этим поможешь. Подписывайтесь, лайк, репост, коммент. Ну, я пошел делать бэкапы систем. Удачи, пока.